Смотрите, Валерий Семенович, там написано, что военнослужащий обязан, так, так и написано, слово такое, обязан проявлять находчивость и смехалку в боевых действиях. Там такое есть, вы в курсе? Да, конечно, я же военный. Да, вот проявляя находчивость и смехалку, ориентируясь на, на вас, на, на, на вашу значит эм, на ваши все предложения, потому что я все у вас подсматриваю, я там все у вас подсматриваю, и mm -hmm. у вас учусь. И я не стесняюсь об этом говорить. Я даже горжусь этим, потому что не у каждого хватает ума разобрать даже, что вы делаете. Так mm -hmm. вот, проявляя находчивость и смекалку, я, когда вот я увидела у вас, услышала про вот эту вот, про вот эту, вот эту возможность нам быстро восстановить, во-первых, государство. Во-вторых, собрать людей, чтобы их не раздергивали по всем структурам. В-третьих, дать понять любым, любым э, мошенникам, которые тянут руки к государственному имуществу, что вместе с активами СССР они получат иски от нас, от граждан. В-четвертых, значит, люди... Должны реально увидеть, кто восстанавливает страну, кто работает на народ, а кто мошенники. И кто работает во вред. И куда-то их ведет какой-то очередной капкан. Вот все вот эти вот задачи, когда я увидела ваше мнение на этот счет, что можно так сделать, у меня к вам такое предложение, чтобы вы помогли, Людям, независимо от того, конечно, в первую очередь, это, дал, ну, вы можете помочь людям истребовать эти активы, тем, который зарегистрирован в ГРП, но не все еще, не все еще понимают, что происходит, не все еще люди верят, доверяют, потому что после стольких лет вранья, что нас так, опозорили, унизили, оскорбили, обокрали, обворовали и, и даже записали в рабы, люди не всем верят. Поэтому я вам предлагаю проявить отеческую заботу к людям, ко всем людям. Поэтапно, конечно. В первую очередь ГРП, в вторую очередь общиновольных русов, в третью очередь все остальные люди. ну Поэтапно я так... Я так знаю точно, я уверена в этом. Поэтапно, видя отеческую заботу с вашей стороны, реальную и желание, и искренность действительно работать для людей, люди будут нам все больше и больше присоединяться. Второй момент, который достигается моим предложением. У нас армия сейчас, ну, это не армия, это сброд какой-то ну, я имею в виду вот, военнослужащие советской армии, которые, которые вот в непонятном статусе находятся. Их унизили, их обокрали, оскорбили, там, опозорили. Ну, в общем, вы все это знаете. И сейчас вот эти вот все призывы, которые, вот, которые говорят, вы должны исполнять приказ, вы должны исполнять э, эту, присягу, все это не имеет смысла, потому что люди даже... Не, у них нету сейчас даже духа на это, Валерий Семенович. У людей нету, у людей даже нету веры в это. Люди дезорганизованы, уже и здоровья у которых нет. Поэтому я считаю, люди могут бороться только в одном случае. Если они имеют ясную, понятную цель, Понятную для всех. Люди должны быть воодушевлены. У людей глаза должны гореть. Ну, мужчины наши. Они не такие прямо позорные, как там говорят. Просто они сбиты с толку сейчас. И когда наши военные увидят реальную возможность реванша и победить в этой безумной войне экономической, финансовой, там, медицинской и все остальное, вы все перечисляете, это все... Они с радостью это будут делать. Во-первых, они будут достойные бойцы. Во-вторых, они будут ну, гордиться этим, и дети, и все остальное. А просто запугивать людей, вот это вот там, эм, там исполняйте то, исполняйте это, ну зачем вам стадо напуганных, затравленных, каких-то сброд? Это, ну, ну, это ну, не... Ну, не получается так, понимаете, не получается. Дальше. Армия всегда должна, вот вы военный человек, а я всего лишь жена военного, потом боевого офицера, я с мужем войну про, прошла в Афганистане. Ну, он служил, а я его ждала и родила ребенка. То есть я знаю, что это такое. Армия должна видеть реально, реальный орел, вот победы, какая она должна быть? Победа. Армии нужна победа, ну зачем? Армия, если если заранее она ну, не знает выиграть не выиграть там победит не победит там и, и какая эта победа должна быть? А вы реально видите какая эта победа, как к ней прийти? И вот надо чтобы все люди вот это вот увидели. И поэтому вот исходя из всего этого я думаю, что ваша вот такое вот ваша позиция по вот по истребованию у РЕФИ всех задолженностей. Это очень гениальная такая тактика. Я думаю, что мы ну, приложу, я, ну что касается меня, и вот мы разговаривали с нашими региональными представителями, с постарейшими, мы будем всячески принимать участие в этом, помогать вам, но я хочу знать вот ваше мнение, что вы думаете. Я ошибаюсь или не ошибаюсь, и Готовы ли мы людям помогать? Ну, давайте мы разделим общее понятие ⁇ люди ⁇ на несколько составляющих. Значит, ну, во-первых, мы в предыдущей беседе упоминали книгу ⁇ Бытие ⁇ Бога, который сотворил человека, прописано глава 1, стих 26-28. И Господа, а, глава 2 а, строки а, с 1 по 9. Ну, вообще-то, может, читать и до последней, 25 не помешает, но неважно. Так вот, это два типа людей. Первый сотворенные Богом по образу и, второе, и подобию, а вторые оживленные. Вот. А, то есть, уже у нас в исходнике... Есть два типа людей, и при этом первый – это как человек, это мужчина и женщина. А вторые – это зомби и мутант от зомби. Поэтому они как бы все вместе. А для того, чтобы понять, как это потом сказывается, обратите внимание на то, что когда будете читать, если, библию, если будете читать, а ее желательно прочитать. Это очень интересный труд. Только Я ее надо прочитала раз как... 10. У меня вся Библия в красных этих самых. Вот. Так вот, дело в том, что когда мы ее будем читать, то мы должны ее читать не как религиозный источник. Ее можно читать под разными углами. С одной стороны религиозный источник, с другой стороны это нормальное уголовное дело против Господа против э, змея сатаны и э, тех кого э, породили те э, кого оживил господь вот. а, и так далее соответственно можно дальше читать как научный труд там много открытий можно читать как пророчество по той причине что там очень много видов оружия там много указано мест где были сражения, а также будут, указано количество жертв, и так далее, и так далее. То есть, как видите, под разными ракурсами можно читать один и тот же источник. Вот. Но суть не в этом. Дальше мы можем посмотреть начало войны Великой Отечественной и обратить внимание на то, что, скажем, очень большое количество, исчисляемое миллионами, сдались сразу, как только Гитлер начал наступательные действия. А другие, наоборот, стояли до последнего и не исходили со своего места. Таким образом, мы с вами видим, но ну, несколько типов людей в этой стране, которые ее считают своей, и у них разный подход к, к этой стране. Это, другая к война была, это была другая война, Валерий Семенович. Подождите, я, не хочу, я хочу сказать то, что там та была другая война по отношению даже к Первой мировой, она была более техническая. Но сейчас вообще другая война наступает. Это война, где, скажем, то оружие, которое мы считаем оружием, оно никакой роли практически не играет. Оно не приносит столько жертв, сколько приносит более современное. Нас с вами тратят э, химтрейлами самолетов. Свои офицеры, которые поднимают эти самолеты, травят собственный народ. Точно так же, как американцы травили э, газом «Оранж» э, вьетнамцев. Ничем это не отличается. Только тот рыжий газ был, а этот идет не рыжий. Вся разница. Этот белый. Э, дальше. Нас травят через э, пищу где нарушены ГОСТы, куда добавлены те отравляющие вещества, которые они использовали во вьетнамской войне. А это сейчас идет в пищу. То же самое, да, такие же добавки идут в лекарства. Если раньше начинали с того, что нам делают наркотики, для того, чтобы мы привыкали и тратили деньги на наркотики, то сейчас врачи сделали то же самое с лекарствами. Мы также подвязаны на эти лекарства, у нас такая же от них зависимость, как и от наркотиков. Ничуть не лучше. Какая разница, к чему вы привыкли? Курение – это тот же наркотик, к которому вы привыкаете, и вы выкладываете собственную зарплату ради курения. Алкоголь тоже самое, с этой же самой целью создан. И так далее, и тому подобное. Таким образом, у нас с вами очень много всякого разного оружия, о котором мы не догадываемся. Но более страшным сейчас становится э, то, которое э, выставляют, называют 5G уже. Ну, вы понимаете, что мы живем в космической среде, которая имеет радиоволновую э, функцию и э, форму работы своей. То есть мы живем в пространстве радиоволн. Мы сами порождаем эти радиоволны с одной стороны – но когда, кроме природы, мы это делаем еще сами, своими вышками, то мы усугубляем эту ситуацию. И мы не, не просто усугубляем, мы даем возможность нам общаться где угодно, с телефона, без проводов, как все радовались очень сильно. Но эта же самая аппаратура позволяет управлять человеком, как биороботом. Это система позволяет идентифицировать человека в пространстве и любому скажем, человеку кто может воздействовать на любого другого, дает абсолютную адресацию вот если вы сейчас в интернете наберете непосредственно любую фамилию и имя отчество то я вам гарантирую в 99% случаев у вас найдется этот самый однофамилец, одноименец, либо полное имя может даже быть. Вы можете найти даже человека, который вместе с вами, с вашей фамилией, именем и отчеством родился с вами даже в один день. Но телефон-то, он абсолютно идентифицирует вас, если он у вас персональный. Соответственно, добавляя к вашим данным фамилиям и отчества и дату рождения номер телефона, либо любой другой показатель. Мы позволяем себя абсолютно идентифицировать, а соответственно абсолютно воздействовать. Но мы не хотим задумываться об этом. Зачем? Зачем задумываться, что в нашем пространстве появились э, множество ненужных нам, а даже вредных радиоволн? Ну, это все знают уже. Да, вот Проблема-то она и заключена в том, что все это знают. Но никто ничего не делает. Никто ничего не делает для того, чтобы себя защитить. Никто не подал ни на кого в суд. Урон есть, а возмещений нет. Но все все знают. Вот этот, вот этот э, метод об истребовании задолженности по заработной плате, решит все вопросы. Не И решит. все ущербы. Я вам отвечаю, не решит. Потому что, еще раз говорю, чтобы решать проблему, ее, во-первых, надо сначала полностью описать. Мы ее только намекнули. А вот я вам отвечаю, чем я занимался до того, как занимался Советским Союзом, я скажу, я когда предлагал конкретное дело, да, то у меня был готов полный комплект документов. Что нужно сделать? Какими документами? Весь комплект документов у меня лежал. Я могу это все показать в документах. При этом у меня написаны инструкции, как заполняется каждый документ, где что надо писать, а где чего нельзя писать. У меня... Описан документ, как работают все документы между собой и в какой последовательности. У меня написано, в зависимости от вашего ответа, когда я вам пришлю любой документ, как вы можете среагировать. И если у вас одна реакция – один ответ, если другая реакция – другой ответ и так далее. Все это просчитано, продумано, все ходы известны. И это вам неоднократно показывалось даже в художественных фильмах, как это делают. И если у вас этого нет, то вы ни к чему не готовы. Потому что 99% населения, когда идет какой-то э, нестандартный для них ответ от любой э, структуры, куда они обратились, то они находятся в неком стопоре, из-за этого ступора они не, не, не из него не выйдут, пока вы им не, раз, не разъясните, не покажете какого-то выхода. Но вы же не можете быть возле всех и сразу. Я да. вам отвечаю. Я вот 10 лет посвятил тому, что пошел как раз вот на примерно такие же предложения, которые вы сейчас высказали, и жалею теперь, что я тогда пошел потому что это закончилось тем что каждый человек как понимает он так и пишет но он-то не нацелен на результат на получение результата он нацелен на то чтобы грубо говоря отвязаться и подкинуть мне кость для того чтобы я ее эту кость доделал добавил на нее мясо оживил как господь и дал право бога еще при этом Хорошо, по-вашему, как реализовать вот этот замысел? А я вам отвечаю, для того, что если вы хотите, то вы должны не толпу поднимать сначала, а сначала поднять тех, кто что-то умеет делать, кто что-то знает, как устроено э, дело производства в том ведомстве, в этом ведомстве, оно везде по-разному. Но знание вот этих нюансов, знание тех людей, которые там сейчас сидят, некоторые с ними даже знакомы у некоторых они учились и так далее и так далее так вот когда вы соберете вот этих лиц они вам подскажут Вот с васей надо беседовать с позиции силы с Манией надо с помощью э, шоколадки вот. там э, с этой девочкой но ну, ей цветы подарить и так далее и тому подобное и они сделают все что вы хотите но вот надо выполнить маленькие отклонения Понимаете? То а вы считаете, я, не надо это делать, да? Я считаю, что нужно учитывать все факторы, которые позволяют ускорить нашу деятельность. Понимаете? Если мы говорим, что если человек не идет, то тогда можно применить вот, что есть закон, который обязывает его это делать. Но как только вот мы показываем это, что есть такое, они начинают сразу все это делать с позиции пугания как вы говорите. Дело в том, что перед пуганием мы объясняли людям, а ребята, а давайте мы пойдем вот туда-то. Правительству были такие бумаги, населению были обращения неоднократно. Нет ответов, нет результатов. Когда я с Тараскиным встречались мы вместе э -э -э -с, с советскими офицерами, общество у нас такое есть, вот, возглавляемые н количеством людей. Мы с ними встречались в Минске неоднократно. Они знаете нам, что говорят? А народ нам какую охрану обеспечит? Какую защиту? То есть не они должны народу обеспечить, а народ им должен обеспечить. То, что они встанут в строй. Не то, что они будут выполнять свою присягу, а то, что они только в строй станут, им надо уже обеспечить охрану. Вопрос тогда, нужна ли нам такая армия, когда солдату нужно обеспечить охрану? Вот отвечаю на ваш вопрос. Да. Совершенно верно. Какие? Во-первых, это не армия и это не офицеры. Во-вторых, значит, э, если они ни к чему не должны народу, то и народ ничего им не должен. В том числе и материально. Это я вам говорю, как представитель уже общины. Если вы нам ничего не должны, господа, мы вам тоже ничего не должны. Если вы не знаете, как исполнить свои обязанности, то мы отказываем вам вообще даже в признании. Вы не наши офицеры, вы чужие, и вы даже не офицеры, а хлюпики. Мы сейчас говорим о других людях, ведь Учтите, Валерий Семенович, очень много офицеров, подавляющее большинство, и они, и они не ходят по вот этим вашим собраниям, все это, это обычные люди, которые искренне принимают участие в восстановлении страны и хотят большего, и они хотят победы, и они, хотят, они уже хотят возмездия, они уже хотят справедливости. И это должно быть понятно и ясно всем. И вот смотрите, вот эти, которые вам отвечали вот так, что им нужна охрана, то мы оставим, мы им предоставим охрану на веки вечные. Вот они свою долю в общенациональном имуществе будет управлять государство, а не они и не их дети. Понимаете? И они, как правильно вы говорите, должны быть лишены всех этих самых, ну, прав. Потому что это, это какие-то недееспособные народницы. Это не офицеры. И мы давайте разделять вот честных, вот честных. Искренне, а таких ярых мужчин я каждый день с ними вижу, встречаюсь, общаюсь. И вот эти вот, которые сидят в собраниях, они всю жизнь сидели в собраниях, они в этих собраниях нас сдали на заклане вот эти международные Вот в этих собраниях. Поэтому различайте. И я говорю сейчас о тех офицерах, которые рядом встанут с народом и вместе с народом вырвут Победу у этих мракобесов мировых. Вот а вы, а я о них говорю. Это есть там и прапорщики, и сержанты, и рядовые, и офицеры, и, им, и, генералы, и, да, и генералы есть, и есть генералы. Но они сейчас, да, вот они мне все говорят одно и то же. Смотрите, они говорят, Мария, вот никто, вот все говорят про наши обязанности. Господа, минуточку. Но у человека, ну того же там, военнослужащего, у него есть права и обязанности. И никто не говорит о его правах. Вы сказали о правах, вот вы лично, вот Сергей Слач, вы, вы не заикнулись, вы сказали, что надо сделать там то-то. Это права человека, вот права военнослужащего. И вот так вот это честно. У человека есть права, вот эти его права. Гагольчик, твой Гагольчик, есть обязанность. И пускай каждый выберет, хоть эти ваши собрания. Они же корыстные, они первые прибегут, я так думаю. Но это уже вы там решаете там с ними что делать. Но, когда человек знает, что его... Ведь президент СССР это гарант конституции, гарант прав, прав, там граждан и офицеров и все. И вот я предлагаю вот Сергею Вячеславовичу и вам возглавить вот этот процесс гарантии, гаранта прав и обязанностей военнослужащих. Они горы для вас свернут. А когда все время вы говорите, вы должны, вы обязаны, в итоге все, все. Ой, ну люди уже это, ну это уже все, это песня про старого бичка. А, а настоящий вот лидер, настоящий вот командующий, он, ну как Суворов, за каждого солдатика, он должен бороться. И мы должны бороться. И мы народ. И мы будем поддерживать и защищать тех, кто есть для нас пример, кто есть для нас авторитет, кто есть для нас защита, Там вот так вот. А вот эти вот шаромы, которые они там сидят в собрании, они нам не нужны вообще. Если их нужно защищать, я не знаю, ну, у меня юбка не поместит их всех, понимаете, я, я могу только внучат прикрыть собой. А вот этих офицеров, которые нужна защита, мне не надо. Поэтому мы говорим о других, о других. О людей добросовестных, и они ждут они ждут того лидера вокруг которого они соберутся и свою страну вернут но этот лидер вот мое твердое, это мое убеждение это не то что я говорю так оно и есть мое убеждение так лидер это тот который каждого солдатика каждую каждую мать каждую слезинку матери матерью которая заботится не только до да, обязанность вы умеете это, о -о -о -о, идите, а права а права а права вот они правильно вы их обозначили Берем эти права и идем, и быстренько решаем все вопросы. Когда вы говорите о процедуре, я с вами согласна, надо то, надо то, но это уже деталь. И можно, и можно это, у меня тоже есть на этот счет предложение. И, и я не просто предлагаю, я готова принимать участие в осуществлении, я, я готова, я уже это делаю, я соберу вокруг себя людей, я соберу там, какие вы скажете, там специалистов, сейчас обратимся к людям, и они сами уже... Ко мне выходят на меня, говорят, а я могу вот это, могу это, просто я не знаю, что надо, что не надо. И вы не отталкиваете никого, никого. Не надо, вот э, смотрите, те, которые в ГРП люди зарегистрированы, это ваши люди. Правильно, они в первую очередь, они лидеры, они там этот самый, следом. Ну и другие люди, они же тоже ваши люди, они же тоже ваши граждане. И сейчас людям, смотрите, сколько много мозги за, за, это, засорили, там есть гражданство, нет гражданства, все. Обнимите всех, вот всех обнимите, понимаете? И потом люди в благодарности, там разберетесь уже, но все люди должны быть около одного, какого, от одной, от одной, вокруг одной какой-то структуры. Иначе мы никогда не восстановим свою страну. Иначе они нас перебьют. Если мы начнем с того, что идите исполняйте, идите то, есть нет. Обнимите всех. Понимаете? Обнимите просто. Всех. Хорошо. Они все ваши. Я услышал. Значит, смотрите. То, что... вот Основная проблема, то, что люди смотрят, с нами редко общаются напрямую, потому что тот, кто с нами напрямую общается, он о нас знает через вот этот прямой контакт чуть больше, чем то, что показывают ролики. Вот. А так как люди смотрят ролики, то каждый смотрит его с той позиции, которая у него в голове. Поэтому неправильное понимание того, что делаем мы. Как раз все, что вы говорите, мы и реализуем реально на практике. Первое. Тараскин как гарант, когда был на казацком кругу, ему предложили там... Звания там генеральские ТДТП, он сразу отказался и не надо никаких званий. Мы сразу приняли решение, что никто из нас вот э, не будет менять себе званий, независимо от должностей, которые мы будем исполнять, до того, пока мы не вернем нормально Советский Союз как положено и не восстановим все органы. А вот по результатам этого народ может сам оценить эту работу и дать то что положено но О, даже да. в этом случае когда сталин выиграл войну он отказался от звания генералиссимуса и никогда не надевал этой формы и никогда в ней не был вот хотя скажем ее на него шили вот а и а есть фотография, где он стоит в этой форме, но вот только в этой примерочной дальше его никогда не было, он нигде в ней не показывался. Вот. И он стеснялся этого звания, потому что он на самом деле считал, что да, его заслуга немалая, но без заслуг народа войны бы этой не было выиграно, не генералов именно, а народа. Потому что приказ вы можете давать любые, а исполнение ноль. То есть то, что и происходит у Тараскина. Он обнял весь мир. Он не только обнял граждан СССР. Мы не упустили наших граждан даже за рубежом. К нам постоянно э, спрашивают, звонят со всех стран мира, с Германии. А у нас там с вами э, больше трех миллионов э, наших советских граждан туда уехало. У нас с вами есть очень много граждан, которые уехали в Америку. И оттуда с нами связываются и распространяют ту деятельность, которую мы здесь делаем, они делают там. На днях получили э, то же самое э, с Кубы. Кубинцы уже звонят, мы хотим присоединяться к Советскому Союзу законному, легитимному. Если государство само не хочет впрямую, мы физически, как отдельные лица, будем это делать. Вот что началось. Поэтому Тараскин как раз именно и заботится, как, именно, как истинный отец, как Бог заботился о своих творениях, да, так и Тараскин заботится. Он всем все рассказывает, что надо сделать, как надо сделать, почему надо сделать. Он не только Советский Союз поднял, он поднял все субъекты, которые когда-либо были. Он поднял все правовые основания. Он всем все это объяснил. Он э, объяснил систему э, оценки стоимости жизни человека. Но в связи с тем, что оценщики отказываются это делать, мы пошли через э, путь страховки. Что мы страхуем теперь их. Пора, вот теперь пора побеждать. Вот теперь вот. пора вот уже все взять и победить. Все, вот чтобы взять и победить, людей, Подождите, подождите, я еще не закончил. Так вот, в 2014 году Тараскин, как верховный главнокомандующий, выпустил приказ, что все военные, кто есть, должны э, сообщить э, по своим каналам, по, который, с которыми они известны, там, через ГРП, напрямую, либо еще как-то, о том, что они военные готовы исполнять свои обязанности. В 2014 году никто не знал вообще, что происходит. Я вам отвечаю, все, многие знали, что происходит. Не надо рассказывать сказки. Второе, на это заявление его ежедневно поступают отчеты тех, кто внизу. Те, кто никогда не служил в Советском Союзе. Солдаты, офицеры, максимум прапорщики. А выше никто. Вот, э, скажем, где-то года полтора назад наши ребята были, ездили в больницу. Психушку одного сотрудника разместили, и они туда поехали. Стали разбираться. Так вот, там э, главой сидит... Э, один бывший спецназовец Советского Союза, полковник, он сидит и улыбается, я посмотрю, как вы это будете делать, его защищать и освобождать. Вот вам офицеры Советского Союза. Смотрите, можно я скажу? Можно. Все вы правильно говорите. Не забывайте только, что в отношении народа вы же, вот умнее вас, я никого не знаю, вот из, ну, из органов восстанавливающихся Именно вы, это подчеркиваете всегда, в отношении народа использовались и используются жесточайшие психотехники, направленные полностью на, на, на, на повреждение рассудка человека. Вы же это знаете. Да. И говорить о том, что вот эти люди, которые вот эти вот, одуревшие от, от этого бреда, они есть офицеры? Нет. Невозможно. Потому что мы, правильно там вы, вы, это ваша идея, после восстановления конституционного порядка, надо всех людей на реабилитацию там проверить, у кого что с головой там сделали. Ведь мы же помним и Кашпировского, и Чумака, и все вот, вот эти вот Джуны, Муны, Ванги, все вот это, мы помним, что они делали с народом. И поэтому ну, не обращайте внимания на таких. И, и за пример их приводить не надо. Потому что вместе с этим был мой супруг, который вам рапорт публично написал, уже будучи совершенно больным. Есть я, которая вот я разобралась, что можем, то делать. Есть вот эти вот наши бабульки, мамульки, которые вот защищая своих детей, видя, что они находятся в лапах у этих сатанистов, мы хотим защитить своих детей. Есть разные. И такие же офицеры среди нас есть. Вот все наши старейшины, там пять человек, они все военнообязаны, они все готовы уже в бой. Они сами вам об этом все скажут. И мы все это сделаем. Не надо всех, из-за примерно вот этих недоумков, не надо ставить, потому что они есть. Но они и получат, как вы говорите, по делам своим, они и получат. Мало того, скажу вам, что если, когда вот пять лет назад я начинала вот все это изучать, потом я начала делать запросы, там, то все. Вы же знаете, сначала... Сначала смотрят на меня, вы здоровы, вы больные, там то, ой, ой что, больная, дурку вызвать, то все. Потом смеялись, а сейчас, потом присматривались. А сейчас я захожу в любую структуру, они начинают забиваться по углам, потому что знают, что они, что они такие, кто я такая. И ко мне ничего, кроме восхищения, вот я захожу, они сразу смотрят, и что я сейчас им расскажу, понимаете? Тоже какой-то процесс происходит. Много таких людей, которые ведут свою борьбу, борются, они могут, не могут там, каждый по-разному. Поэтому не ставьте нам в пример вот этих отморозков, которые, которые вот у них это один кишечник сплошной. Хорошо. Все. Значит, давайте я тогда расскажу другое. Значит, еще раз говорю: мы 10 лет занимаемся Советским Союзом из 30. 20 мы посвятили совершенно другому. вот И мы знаем, кто такие Кашпировские, знаем все эти технологии, мы их все прошли и много чего другого пошли познали и так далее. А дело в том, что я лет 10 занимался так называемыми системами управления, независимо от их масштабности. Внешние, внутренние, там восстанавливала разные банковские системы, энергосистемы и так далее, и так далее. При этом основным посылом для меня было это запустить все чужими руками. То есть я не должен к этому прикасаться. Не более чем вот такая, такой диалог, как между нами сейчас с вами. Вот. И я всегда достигал нужного результата. Вот. Ну, допустим, начинал я с Иркутской Энерго. Есть такое предприятие в Иркутской области. Вот. Единственное предприятие из энергосистемы, которое не попало э, в Лапы Чубайсу, вот, в его РАО ЕС. И э, достаточно быстро, в течение двух-трех месяцев, они вернули себе деньги э, в то время, когда были не платежи по всей стране. Они первыми создали торговые дома, через которые они компенсировали себе э, все то, что им были должны. И потом стали вкладываться своих собственников. Это были э, ряд банков, с которыми мы также работали. Это был Татарстан, который не платил налоги по всей продукции, которую он производил и он же потреблял. То есть за это не положено платить налоги, но все регионы платят. И вот э, поставив кучу таких экспериментов, э, чтобы знать, о чем э, говорить с людьми, куда им что показывать. Также разбирались с деньгами, деньги это не деньги, кредиты не кредиты. Кто кого кредитует, банк вас, либо вы банк. Почему не положено вам платить э, проценты по кредиту банка? Да потому что вы у него не брали кредит, вы ему дали кредит, это он вам должен платить. Люди до сих пор некоторые никак не могут понять. Правильно. Потому что вот безграмотность – это наш основной конек для всех. От этого – это наш бич, это наши проблемы. Потому что мы не хотим учиться. Мы в школе-то не хотели, а после школы тем более. Опять, вы все время… Мы не хотим. Подожди, все подожди. Хотят, подожди. Это сейчас все хотят, когда у кого-то появился какой-то интерес в каком-то направлении я вам отвечаю начиная с восьмого класса я занимаюсь системой педагогики в том либо в ином виде у меня жена педагог у меня теща педагог у меня сестра педагог и так далее я вокруг педагогов живу всю жизнь поэтому я для них специально создал систему нового образования из которой сегодня запущено только 30 процентов 70 еще никто к этому даже не прикасался то что мы наработали я свой бизнес с этого начинал. Понимаете? Так вот, еще раз объясняю, что не хотят они, вот все вместе, но среди них есть единицы, как зерна, которые что-то могут дать полезное. Но эти зерна, вот пока вы его не нашли лично, пока он с вами не пообщался, он тоже ничего не делает. Так вот, моя технология заключена в следующем. Мы победим с вами только в одном случае, когда каждый себя осознает, что не маленькая песчинка, а что из, вот песчинка из нее состоит э, пустыни. И уберите эту песчинку как элемент из этой системы, исчезают пустыни. То же самое вот с ней. это я и предлагаю вам сделать. Вот это и поможет это и нам. Мы это делаем постоянно. Так вот Вы... дальше, дальше смотрите. Сергей Вячеславович показал пример, какой он должен быть. То есть он как нормальный порядочный офицер сказал, что если я офицер Советского Союза, если я гражданин Советского Союза, если я дал присягу этой стране как военный, как гражданский, если я дал присягу жене, если я дал комсомольскую, там пионерскую, партийную или неважно еще какую, профсоюзную, какую хотите, мы их столько надавали, но мы не хотим ни одну из них исполнять. Жене изменяем, государству изменяем, комсомолу изменили, партии изменили и так далее, куда бы ни пошли, и армии изменили. Вот. Так вот, Нет, под... подождите, что подождите. подождите. Это, это они все нам изменили. Подождите. Вопрос в другом. То, что офицеры, я имею в виду, не офицеры, а начальство, всегда изменяет тем, кем оно управляет, это для них норма. И к этому надо привыкнуть. Нет. Пока мы не изменили ситуацию, это так. Так вот, вопрос, вопрос заключается в следующем. Для того, чтобы к этому не привыкать, мы должны изменить. Нам славные иудеи с вами в 91-м году, 25 декабря, сделали подарок. Они освободили свои места. И сказали, вы хотите государство? Нати? вы же референдумом приняли. Нати, управляйте. И что мы сделали? 30 Все, лет прошло. Нету. Так вот, смотрите. Сергей Вячеславович был не первым, но не последним, кто так поступил. Есть второе лицо, Таргунаков, глава Новосибирской области, самый первый глава. Он тоже так же, как Тараскин, он не ждал приказа Тараскина. Он как, как офицер, как военнослужащий, официально заявил, что он берет на себя ответственность по исполнению такой-то должности на такой-то территории, и написал это в виде документа, прислал его Тараскину, как верховному главнокомандующему. Соответственно, верховный главнокомандующий, получив такой документ, обязан, согласно воинских всех нормативов, либо его поменять на другого, либо признать этого за начальника. О, это интересно, подробнее. Так вот. Вы смотрите, сейчас на любой территории Кто-то берет на себя управление ну, деревней какой-то, пишет. Да, да, именно так и надо поступать. Именно так и должен поступить офицер. Как, они знают, как они поступали во время Великой Отечественной войны, когда они отступали и собирали остатки войск. Каждый офицер под себя подгребал всех, кто был, включая гражданских, и формировали воинские структуры. Но так как он был старше офицеры, ему тут же все подчинялись, как положено в армии. Неважно, кто из какой был части. Единственное, что он вел, он вел журнал специально, вел учет, кто у него прибыл, кто у него убыл. И при первой возможности, при первой связи с центром, с верховным главнокомандующим, он докладывал туда, что у него происходит, что у него есть, чего, чего нет. Так, минуточку, минуточку, стоп. Вот тут вот очень важный у меня вопрос вам. Вы выстроили такую бюрократическую систему с этим ГРП, понимаете, что люди стоп, пока... Стоп, стоп. Мы формят... ничего не выстраивали. Дело в том, что ГРП это аналог того, что сегодня есть в Российской Федерации для того, чтобы люди не бегали по министерствам и ведомствам. Я понимаю. Ну, смотрите, вот человек, вот, вот я сейчас напишу, я беру на себя управление нашей деревни. Мне не хватает там на всю область нашей деревни. И я пишу рапорт, допустим, Сергей Вячеславович. Правильно? Ну. Все, дальше. Там, оформляйте документы, туда отправляйте, сюда стоп, отправляйте. Стоп, стоп, стоп, стоп. Значит, отвечаю. Значит, ничего вот того, что вы говорите, не надо. Это народ придумал сам. Потому что, первое, по законам войны, Раз вы прислали бумагу, вот, то вы обязаны были приложить те документы, которые у вас есть, потому что у нас с вами похитили базу данных, и мы не знаем реально, кто является гражданином, а кто не является, кто здесь родной, а кто засланный. Ну, во время войны военного, вы же сами говорите, во, во время войны военного времени, пока эти документы до вас дойдут, их 10 раз украдут и неизвестно для чего используют. Может быть, это все упростить действительно, и потом в будущем эти вопросы, они урегулируются, когда уже порядок ну, Давайте Давайте упростим, давайте сразу возьмем э, всю структуру всех диверсантов всех стран мира и поместим ее в нашу команду. И нам ничего не надо будет делать. Отвечаю сразу. Тут я согласна с вами. И мы сталкиваемся тоже Вопрос, с этим. Вопрос, как мы потом будем разделять? Зеленка. Кто обманул, зеленка. А как, как доказать, что он обманул? Я ну, вам я отвечаю. Враг, враг, кстати, более работоспособен и делает больше пользы для того, чтобы его не выявили как врага. Хорошо, я подумаю вот над этим.